всем добрый день меня зовут Надежда виктория я партнер компании века и сегодня я проведу для вас зарядку на тему работа с теплым кругом все мы до да, знаем что благодаря теплому кругу можно быстро добиться результатов в бизнесе что именно а теплый круг это те люди которым достаточно просто там позвонить или написать чтобы они вас сразу узнали и теплый круг это наше окружение с кем мы когда-либо общались и самое большое преимущество теплого круга что эти люди нам доверяют и по теплому кругу начинать строить свою команду гораздо проще так как а, эти люди, да, внимательно, вежливо а, вас выслушают в любом случае. А, если, конечно, да, действительно эти люди вас уважают, у вас а, доверительные отношения. И а, вы на них в первую очередь, да, а, не давите, не уговариваете, не манипулируете. А, и на теплый круг обязательно нужно выходить а, с позитивным настроем, да, с улыбкой на лице, зная продукт компании, быть уверенным в бизнесе, быть уверенным в себе. И самое важное, да, сделать так, что даже если вам сегодня отказали по какой-либо причине, вот, чтобы через какой-то промежуток времени вы могли снова обратиться к этим людям, либо они поменяв решение, могли самостоятельно к вам обратиться. Все мы, да, знаем, что сетевой бизнес – это бизнес отношений. А, и ту, какую цепочку вы выстроите с самого начала, а, предопределит ваши будущие результаты. И теплый рынок может наблюдать за вами месяцы и годы, и только потом прийти к вам в бизнес. И вам а, нужно быть готовым и уверенным а, к тому, что среди ваших друзей и знакомых 100% есть ваши будущие партнеры. Но кто это будет, да мы не можем знать, а, конкретно. Вот, а наша задача пройтись по теплому рынку, дать им информацию, вот, а, чтобы когда-нибудь они пришли именно к вам. И для этого ваше предложение о бизнесе должно быть а, таким интересным, продающим. Вот, и не нужно ни в коем случае да, обижаться на человека, если он вам сказал нет, отказал. Да? А, вы ему говорите, вот такую фразу, да, запомните, если человек вам отказал, вы говорите, хорошо, без проблем, я здесь буду через год, через два, через пять, и ты всегда сможешь ко мне обратиться, когда захочешь иметь дополнительный доход. Просто запомни, что я здесь, и в случае, если тебе будут нужны деньги, всегда обращайся ко мне. И давайте все равно, да, человеку время подумать, вот. и отказы, возражения, это нормально, бояться их не стоит. И знаете, есть такая, да, фраза, что если вы не пригласите сейчас своих знакомых в команду, кто-нибудь другой обязательно сделает этого за вас. Это действительно так, но в моем примере, да, было такое, что я какой-то момент побоялась пригласить своих знакомых, потом увидела, что другой человек пригласил их и было мне как-то вот неприятно, и я пожалела о том, что не пригласила людей раньше. Да и почему важно делиться информацией? Возможно, что люди сейчас какой-то дополнительный доход. И вот когда я сказала, что даже если сейчас в данный момент им неинтересно может позже они захотят на прийти к вам в команду. И вы знаете, как бы не всегда наши близкие люди могут нас поддержать. Они могут быть против вашей работы в сетевом бизнесе. Тут главное не останавливаться, верить в себя, верить в компанию. И знать, что даже если вы просто начинаете какое-то новое дело, это может вызывать страх в кругу вашей семьи и друзей. Они таким образом думают, что они защищают вас от каких-то ошибок, Неудач, но попытайтесь уверить а, свою семью в том, что здесь вы можете добиться успеха, что компания надежная, что можете здесь хорошо заработать. Вот. И да, обязательно перед любой встречей вы должны изучить компанию, изучить маркетинг, план, знать преимущество, уметь отвечать на возражения. А, притом это делать не заученными да, какими-то фразами, скриптами, а именно своими словами. Потому что скриптов по теплому рынку нет нет такого что какое-то сообщение работает а какое то не работает у каждого из нас а, есть свой определенный тип общения лексика до да, который мы используем и каждому человеку а, в нашем окружении у нас разные отношения с каждым мы общаемся по-разному соответственно и предложения по бизнесу под каждого должно быть свое теплый рынок это не шаблонный рынок а, даже если у вас небольшой круг общения, не забывайте о том, что у каждого человека в вашем окружении у него есть свой теплый круг общения. А как же вообще составлять список знакомых? То есть, да, по оценкам социологов, к 30 годам самый обычный человек знает по имени от 2000 человек. А, да, не нужно пугаться такой, казалось бы, большой, большого количества людей. Это наши какие-то друзья, знакомые, родственники, люди, с которыми мы учились, где-то пересекались. и всех этих а, людей лучше написать а, список ваших знакомых. А, как вообще писать список знакомых? Не нужно ни за кого делать выбор. То есть наше дело, в первую очередь, это дать... А, людям информацию всем безразборочно да люди уже сами решат подходит это или нет нужно это или нет и чем больше людей вы напишете ваш список то есть вот 100 человек и более тем лучше кто-то пишет 500 кто-то пишет тысячу, но обязательно список знакомых нужно пополнять пополнять то есть вы будете вспоминать каких-то своих знакомых либо знакомиться с новыми людьми, да, и вообще желательно каждый день пополнять этот список знакомых. Какие-то, знаете, есть такие нетворкинг-встречи в каждом городе, я знаю, что есть какие-то мероприятия, где собираются люди люди различных сфер деятельности, это могут быть предприниматели, это могут быть сетевые предприниматели, которые интересуются криптовалютами там, и так далее. То есть изучайте, в, каких, ну, в какие места можно пойти и познакомиться с вашей да, аудиторией, знакомьтесь с людьми, не бойтесь этого. Вот. И разумеется, да, что не каждый человек, кого вы... Напишите в список, подходит к вам в бизнес. Но именно из большого да, количества людей а, проще сделать выбор и найти хороших а, кандидатов. То есть выбор тогда будет намного больше. А, у каждого из нас есть родственники, знакомые, коллеги по работе. и а, не значит, да, что мы с ними общаемся каждый день. А, многих мы не сразу вспомним по имени. Как вообще составлять список? список вы можете делать записной книжки, можете создать таблицу. Таблицу очень удобно делать в Excel. То есть вот программа Excel, можно создать там столбики. И в этой таблице вы пишете фио человека, откуда вы его знаете, то есть где мы с ним познакомились, учились, работали вместе, чем он сейчас занимается. Его контакты, контакты могут быть как номер телефона, так и, например, контакты социальных сетей, если вы с ним там переписываетесь, например, там, в Телеграме, в Инстаграме, в Фейсбуке, то есть можете так еще написать. И комментарий. Комментарий это может быть какой-то комментарий, который вы просто про него знаете, либо уже итог, так скажем, вашего встречи, общения. Вот. Список знакомых. Да, как Чтобы составить этот список, необходимо вспомнить тех, с кем вы общались, переписать контакты с телефоном. То есть берете телефон, открываете телефонную книгу просто переписывайте всех, кто да, будет в этой телефонной книге переписываете людей из социальных сетей, находите какие-то свои старые записные книжки, находите фотографии, фотографии, например, из университета, то есть вы закончили, уже не помните, да, что это за люди, а по фотографиям вы можете этих людей вспомнить. Также можно разбить список по категориям, то есть это могут быть самые близкие ваши друзья, знакомые, родственники, с кем вы именно постоянно общаетесь. Следующий – это, например, знакомые коллеги, с кем вы учились, отдыхали, ходили в спортзал на какие-то мероприятия вместе. И следующий список – это менее близкие люди, например, там ваш парикмахер, стоматолог, сосед, с кем вы общаетесь крайне редко. И вы знаете, есть такое тоже выражение, если бы каждому из нас заплатили по тысяче долларов, что мы напишем а, имена всех людей, кого вспомним, мы бы постарались напрячь свою память и сделали это намного быстрее. И сами бы удивились, оказывается, сколько людей вообще мы знаем, с сколькими людьми, каким-то образом мы пересекались в жизни. А как, хотя казалось да, раньше, что это не так важно. Вы знаете, каждой категории ваших знакомых нужно... Обращаться по-разному. И в первую да, очередь с человеком нужно наладить связь, да, то есть вы должны человеку позвонить, написать, сделать такой, так скажем, первый звонок, первое какое-то сообщение, узнать, чем человек в данный момент сейчас занимается, сделать какую-то короткую, мини-мини-прям презентацию, буквально на одну минуту рассказать, чем он в данный момент вы занимаетесь, но ни в коем случае не давать презентацию по телефону, не рассказывать, что это за компания, откуда здесь прибыль, не рассказывать вообще ничего, это строго-настрого запрещено, потому что человек по телефону не сможет понять, уяснить с первого раза, да, что вы ему предлагаете. То есть вы первый звонок налаживаете с человеком контакт, и дальше вы уже можете там, через какой-то промежуток времени ему сделать еще раз, да, так скажем, презентацию, предложение. и конкретно уже назначить, что давай с тобой там, на следующей неделе пообщаемся на тему бизнеса, я расскажу, чем я сейчас занимаюсь. И вы сами выбираете, что будет вообще эффективнее. Эффективнее писать этим людям, звонить, отправлять голосовые сообщения. Либо, например, дать задание, так скажем, вашему спонсору-наставнику, чтобы именно он связался, если вы сами там боитесь, стесняетесь связаться с данным человеком. Нет какого универсального метода, какой способ будет работать, потому что кроме вас никто хорошо не знает ваш цеплый рынок. Вы сами да, определяете, как вам будет комфортно общаться с вашими людьми. И нужно делать все-таки несколько касаний и предложений. Если вам человек да, отказал в первый раз, вы через месяц, через два можете еще раз к, а, к нему обратиться, делиться какими-то своими результатами, рассказывать про команду. И а, обязательно да не нужно терять общение с человеком в перерывах, так скажем, между приглашением и Обязательно поздравляйте людей с днем рождения, с праздниками. Если вы ну, как бы дружите, да, в каких-то социальных сетях подписаны, отвечайте на них, на их истории, лайкайте их фотографии, комментируйте, не держите людей в поле вашего зрения. То есть не нужно на людей нападать только с предложениями по бизнесу, дружите с ними. И знаете, самое крутое, это когда ваш теплый контакт самостоятельно выходит с вами на связь и просит его завести бизнес. И нужно надеяться на какого-то определенного человека в вашем окружении, что вот именно сейчас он придет и все, что у вас и бизнес попрет и кучу людей он пригласит и вообще все у вас тогда будет замечательно. Нет, нужно там ставить ставки на определенного человека, нужно не останавливаться только на одном, нужно постоянно приглашать людей новых и новых. Как вообще вы можете давать информацию? Ну, как бы пример такой приведу, что вы можете человеку либо, ну, то есть сначала дали какую-то информацию, дальше вы можете еще, так скажем, например, ему ну, отправить какое-то голосовое сообщение о том, что вот сейчас я занимаюсь там, классной компанией, там есть классная тема, да, на которую можно заработать. При этом а, можно заниматься вообще чем угодно, то не нужно бросать а, свою работу, там, уходить из найма, бросать какой-то свой бизнес. Или, например, если человек состоит, а, так скажем, какой-то сетевой компании, что не нужно из нее уходить. Вот, а, но при этом человек может просто приумножать свой доход. Что нам всем нужно становиться финансово грамотными, что нужно научиться инвестициям. А, нужно понимать, да, вообще, что такое криптовалюта, куда вообще идет мир. Ну, то есть вы людей можете с этими знаниями, так скажем, знакомить, вот, а, то есть приводить какие-то примеры, то есть приводить примеры там, про крупные, да, так скажем, криптовалюты, биткоин эфир, приводить примеры про а, инвестиции в акции, например. То есть, к примеру, там, вот, сейчас приду, компания Zoom в 2019 году у них стоимость их акций была маленькая, да, в 2020 году случилась пандемия, да, и акции резко у компании взлетела и люди, которые изначально вложились, они получили прибыль. То есть а, обучайте, да, потихоньку знакомьте ваших а, знаком, друзей, знакомых а, с темой инвестиций, с темой криптовалюты, Говорите, да, что раньше были там просто бумажные деньги. Сейчас мы платим там все наши операции финансовые через телефон. Через какое-то время, возможно, все операции будут через криптовалюту, чтобы люди были грамотны в этом вопросе и чтобы вы могли их а, в этом проконсультировать каким-то образом. даже а начиная просто с небольших сумм то есть инвестиции и криптовалюты это сейчас действительно актуально, что не нужно вкладывать сейчас огромные суммы до да? многие боятся что инвестиции это нужно там, миллионы рублей до да, для того чтобы начать заниматься инвестиций нет вы можете сказать что нужно начать вообще со 100 долларов и ты научишься ты посмотришь подходит тебе это или нет и Человек да, по-любому да, ничего не потеряет, что он точно вернет и приможет свои вложенные средства. Можно показать человеку какую-то презентацию, скинуть ему а, видео на нашем YouTube-канале компании Века, множество видео, которые можно человеку отправить. Вы также можете, например, создать свой телеграм канал а, и добавить туда человека, сказать, вот, ознакомься с информацией на моем Telegram-канале, все есть про компанию. И я хочу вам сказать так, что люди да, сейчас очень любят пассивный доход. Немногие любят приглашать, но многие любят пассивный доход. И на это можно хорошо, так скажем, сыграть. Вот. И если вы в себе не уверены, не уверены в том, что вы можете хорошо презентовать компанию, подключать своего наставника. И первые встречи обязательно должен а, проводить наставник в вашем присутствии. И перед встречей а, наставник должен получить информацию о человеке, с которым будет проводиться разговор. То есть вы а, вашему наставнику, например, даете информацию, что это за человек, чем он занимается. И дальше по завершению встречи проводится анализ беседы. То есть... А, и, по, Зашла, да, информация человеку не зашла, после встречи новичок обязательно должен связаться со своим знакомым, с которым проходила встреча, и выяснить, насколько кому понравилось данное предложение, какой вариант для себя рассматривает, интересует его бизнес, либо его интересует чисто пассивный доход. И при этом обязательно нужно сделать акцент на поддержку и на командную работу. Если человеку не интересен бизнес, мы всегда можем взять у него рекомендации, пообщаться уже с его знакомыми. То есть вы можете, например, провели да, встречу с человеком, человек говорит, нет, мне не интересно, у меня там свои какие-то дела, своя работа. Тогда вы можете спокойно предложить ему, что давай ты порекомендуешь мне каких-то своих знакомых, которые тебе кажется, им бы, их бы заинтересовала данная информация. И хочу рассказать да, свой пример, что в свою первую сетевую компанию я пришла именно по рекомендации человека, который не захотел... Что-то выбило. Здесь видно слышно. И по рекомендации именно того человека... Я пришла в свою первую сетевую компанию. Поэтому не стесняйтесь брать у людей их рекомендации, да, знакомых. Следующие встречи должны проходить в присутствии наставника, но говорит новичок. После встречи обязательно на анализ. То есть вы провели встречу, наставник вас корректирует, добавляет какие-то моменты, что вы можете добавить в свою презентацию. И после этого новичок начинает работать самостоятельно и при необходимости может подключить своего наставника либо на трехсторонний звонок, либо чат. Трехсторонний звонок может быть в скайпе, в зуме, в WhatsApp, где угодно, где вам как бы удобно общаться, либо, например, есть такой, как трехсторонний чат. То есть, к примеру, вы новичок, вы, вы создаете группу чат. Это может быть в Телеграме, это может быть в WhatsApp. Вы туда добавляете вашего наставника и добавляете своего новичка, ну, как бы, потенциального партнера. Вот. И а, дальше вы уже знакомите между друг, друг другом людей. И а, наставник дает информацию вашему потенциальному партнеру. Это может быть и в голосовых сообщениях, и в текстовом сообщении. Туда может в этот чат сбрасываться какая-то информация, презентация файлы pdf, например, да, какие-то, вот, и в любой момент человек, даже если он находится на работе, либо у него там другой часовой пояс, он может в любой момент зайти, прочитать эту информацию, ознакомиться, задать какие-то свои вопросы, дальше пообщаться, созвониться, в общем, используйте трехсторонний чат, звонок со своими наставниками. Какие вообще основы работы с теплым кругом? В первую очередь мы должны понять, что теплый круг, он не сильно отличается от холодного круга. Не нужно близкому человеку давать презентацию в группу. Рассказывайте все своими словами. И при любом удобном случае не рассказывайте, а не продавайте. Что сейчас нашли очень доходный проект, что вложили туда средства, что что все хорошо работает, что вы зарабатываете, что прекрасно, да, все работает, вывод и так далее. Рассказывайте немного о компании, рассказывайте о лидерах, о чеках, результатах. Также транслируйте свою, скажем, свой бизнес в Инстаграме. Не только, да, свой личный пассивный результат, но вы можете транслировать и результаты других людей особенно где крупные чеки это даст людям понять что 100 долларов это капля в море. Рассказывайте о своих личных планах на эту компанию то есть полностью транслируйте бизнес в инстаграме но не нужно делать так что у вас только бизнес в инстаграме это нужно делать так что у вас а, где-то процентов 60 70 ваша личная жизнь и 40-30% это про ваш бизнес. Дальше этот этап тихая, психологическая атака на человека. Даже если у вас не сильно развит Инстаграм, ваши все равно близкие люди на вас подписаны и они будут это видеть. Часто, да, на наши подпишем подписаны наши самые-самые близкие родственники, друзья и так далее. Они просто увидят, что вы сейчас занимаетесь каким-то бизнесом. Если человек уже утеплен, Предлагайте прямо, без каких-либо дальних заходов. Техника продаж. То есть вы устанавливаете связь с человеком. Дальше сделайте представление продукта. Сделайте четкую, ясную презентацию самой компании. То есть презентаций компании действительно можно найти множество. Вы сделаете так, что, например, посмотрели несколько видео, разных спикеров разных лидеров сделайте свою презентацию напишите от руки например текстом презентацию. дальше вы можете написать какое-то голосовое сообщение либо просто выучить да, что это за компания что она дает какие преимущества у компании есть и обязательно апеллируйте фактами обоснуйте почему инвестировать нужно сюда вот после того как все рассказано мы никогда не ставим точку в запятую то есть ведущим в диалоге всегда должны быть вы но говорить нужно в меру то есть вы говорите где-то 20 процентов а ваш потенциальный партнер говорит 80 процентов при этом мы задаем вопрос такие зацепки интересно ли тебе хочешь ли ты увеличить доход как тебе такая тема и будьте уверены что если предлагаете с сомнением продажи не будет то есть обязательно должна быть уверена в себе Уверенность в компании. Работка возражений. Любое возражение – это сомнение. Если у человека появились вопросы, это значит, что вы не смогли донести выгоду. Либо она показалась недостаточно. отрабатываем минимум два возражения. И после работы возражений мы идем наступление То есть говорим, регистрируйся, давай мы тебе заведем кошелек. И при этом нужно говорить уверенно и непринужденно. Методика продаж, да, то есть со своим потенциальным партнером нужно говорить просто начинать с каких-то азов. Если человек никогда не был в сфере криптовалюты, либо в инвестициях, нужно прям с самого, самого первого шага, чтобы он мог понять, о чем идет речь, не нужно грузить какой то сложной терминологии. Можно приводить пример с вкладами в банках. То есть у нас люди да, любят вкладывать деньги в банк и считают, что это очень а, правильное действие совершать, что только там они могут сохранить свои деньги, вы можете привести факты, да, различные, изучить этот вопрос и представить это в пример. А, уникальность. Нужно презентовать, а, чем компания наша, да, Века, выгоднее остальных. То есть низкий вход, отличная доходность, возможность вывода, новизна проекта, рассказывать о цели компании, к чему компания идет, о каких-то новинках рассказывать а, клиентоориентированность а, предлагаемый продукт должен отвечать запросам кому-то нужен дополнительный заработок кто-то любит вклады пассивный доход кто-то собирается взять автомобиль соответственно под каждого человека мы можем а, продумать а, свое предложение главное да знать его какие-то потребности а, приоритетность не ну, давайте потенциальному партнеру думать а, Нужно донести до него, что нужно действовать здесь и сейчас. И прежде чем презентовать продукт компании, вы должны быть экспертами. Как я уже да, говорила, это не обязательно необходимо а, изучить продукт и изучить маркетинг планов. Психология. Ну или по-другому можно говорить о тригерах продаж. А, обращение гордости то есть а, такая методика основана на, на звание к самолюбию клиента обещание что он будет в числе первых что это приведет к его, его успеху но главное в этом вопросе не переусердствовать а, обрисовка перспектив то есть начинайте всегда презентацию с демонстрации результата что человек может получить какой результат да, а, и дайте понять потенциальному партнеру что вы достаточно владеете информацией, показываете ему преимущества, выгоды. Даже если клиент откажется сейчас, воспоминания о выпущенной выгоде можно заставить ему вернуться к вам. Вот. Разбивка по стоимости. Вы можете предложить человеку начать со 100 долларов, но всегда ориентируйтесь на платеж за способность вашего потенциального партнера. И... Когда вы, например, будете составлять список а, знакомых, вы же примерно понимаете, а, что это за человек. Был Он когда-то в инвестиционных компаниях, а, владеет он а, суммами, которые он может инвестировать. И уже с позиции знания человека вы можете ему предлагать определенный, так скажем, вход в проект. Вот. А, устрашение. Вы можете создать атмосферу страха, пред. А, Перед предполагаемой потерей. Обязательно напоминайте о дефиците времени. То есть говорите о том, что, например, вот сейчас действует какой-то промоушен. То есть только сегодня ты можешь например, завтра зарегистрироваться, и будет там, например, такой процент. Если ты сделаешь это на следующей неделе, то как бы потеряешь, но ну, не потеряешь, как бы процент будет меньше. То есть всегда апеллируйте такими фактами, что есть какие-то промоушены от компании, промоушены от лидеров, и тогда это даст так скажем, больше результат вашего потенциального партнера, вашему потенциальному партнеру. И обязательно всегда улыбайтесь, акцентируйте внимание на покупателе, к примеру, что ты думаешь, как тебе перспектива и так далее. Принципы. То есть мы никого не уговариваем, мы не затаскиваем да, людей в бизнес. Наша задача только предложить, а право потенциального партнера сказать да или нет. То есть не нужно бояться отказов. Не нужно бояться и думать, что это все, вам отказали, и теперь как бы, вы бизнес продолжать не будете. Знаете, есть такая техника, сейчас вам покажу. Есть такая книга, называется «Список знакомых». Вы можете запомнить, автор Игорь Сидоров. У него есть техника, называется «Моя тысяча нет». То есть это можно сделать как игра. То есть вам человек говорит нет, вы квадратик зачеркиваете, что ура, мне сказали нет. И не зацикливаться на том, что вам сказали нет. Бывает так, что там определенное количество нет, вам сказали, говорят да, и вот такие, о, да, круто тогда. Как бы…» и некоторые люди в растерянности бывают, я же все время делал нет, зачеркивал, теперь у меня нет, да. То есть это можно превратить как в игру, не бояться вот этих вот отказов и слова нет сотрудничество. Мы не спорим с человеком. Наша цель доказать, что продукт нужен каждому, что под каждого человека есть свое предложение в компании века. Знание. То есть мы должны знать все. Мы должны знать факты, да какие-то компании. Мы должны знать продукт Мы должны знать маркетинг. Мы должны знать, где как посмотреть какую-то информацию. То есть будьте образованным в данном вопросе. И одно из таких заблуждений, что теплый круг ⁇ это тяжело. Но это очень неверное суждение. Значит, вы не так продали данному человеку, ну, человеку. И данный продукт подходит для всех. Еще заблуждение о том, что у людей нет денег. Никогда не думайте, никогда не зарешайте за людей, что у них нет денег. Вы никогда не знаете, сколько денег у них лежит под подушкой, сколько денег у них на банковских вкладах. Поэтому предлагаем всем и ни, ни за кого не решаем. Они не согласятся. Если им не предложить, они не согласятся. Поэтому не предлагаем да, всем, а дальше уже человек решает. И мы не ищем только свою выгоду. Мы должны помочь, помочь человеку. И а не они нам принести какую-то прибыль. И, конечно, огромный плюс вашего теплого круга, что вы примерно знаете потребности, вашей, потребности ваших потенциальных партнеров, что сделает продажу более успешной. На сегодня презентация по теплому кругу окончена. Если у вас есть ко мне вопросы, я готова на эти вопросы ответить. Спасибо вам, что присутствовали. Да, буду рада, если будут какие-то вопросы ко мне. Благодарю, Юрий. Так, давайте тогда на сегодня закончим нашу зарядку. Благодарю всех за внимание. Желаю прекрасного настроения, прекрасной ä, рабочей недели. Успехов вам в вашем бизнесе. Всего доброго. До свидания.